наша основная задача э, в рамках национального проекта – это обучить предприятие мыслить по новому, мыслить бережливо, э, исключить потери из своей работы. создана фабрика процессов на базе регионального центра компетенций на следующей неделе будут проводиться тестовые запуски после чего будет уже фабрика процессов введена в эксплуатацию Прежде всего мы ожидаем повышения эффективности производства, снижения издержек. Соответственно, за счет этого снижения цены и что даст нам возможность повысить уровень заработной платы, улучшить условия труда каждого работника. Ну и, соответственно, расширить рынок сбыта. И мы планируем за счет этого увеличить объем производства.